Привет, друзья! Вы смотрите канал компании OrderFlow Trading и сегодня очередной выпуск Market Talks с приглашенными экспертами. В этом видео мы зададим вопросы о текущем состоянии рынка, которые интересуют наших подписчиков сразу трем трейдерам.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 Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Обязательно досмотрите видео до конца, так как будут рассмотрены актуальные ситуации на рынке, а также обязательно задавайте ваши вопросы в комментариях и мы озвучим их в следующем видео. А теперь перейдем к вопросам. На фьючерсе евро в нижней части коррекции сформировался крупный объем. Есть ли признаки покупателя в этой зоне или продажи в приоритете до сих пор? Добрый день, касаемо евро. Ну, в принципе, как неделю назад говорил, мы с вами торгуемся во флете. И сейчас, да, находимся в нижней границе этого флета, в нижней границе этого диапазона. И есть некое проявление покупателя, потому что он прошел объем 1.1760, достаточно крупный достаточно интересный. Но покупать сейчас не советовал бы, потому что это значит, что стоп надо ставить ниже, не, не менее, чем 1.1650. Это много. Думаю, дождаться еще проявления инициативы продавца и уже где-то получше сигнал найти силы покупать ли уже заходить пониже, там в районе 1.17 хотя бы, ну с целью до верхней границы диапазона. По евро на данный момент преобладает нисходящая тенденция, если говорить о краткосроке. И сейчас она находится под месячным депоком, в районе 11, который находится в районе 1.17.75. Я считаю, что покупатель достаточно слаб на данный момент на рынке и признаков именно сильного покупателя сейчас не наблюдается поэтому я склоняюсь больше к продолжению коррекционного снижения цены вниз в район уровня 1.1630 и уже от данного уровня можно будет говорить о том что цена действительно с большей долей вероятности сможет отскочить вверх максимальная цель в долгосрочном плане при отскоке цены вверх находится в районе 1.21 по евро на данный момент фьючерс находится в неопределенности и говорить о том, что лонг или шок пока не имеется возможности. В связи с чем, на ближайшей неделе я бы порекомендовал посидеть на заборе, подождать больше конкретики и как только данная конкретика появится, вполне допускаю, что цена может начать корректироваться в данной области, это цена уровень 1.14500 то уже будем искать либо покупки, либо в данном случае, на что я надеюсь, продажи. Фунт пробил объем контракта и закрепился ниже зоны, отмеченной на графике. Означает ли это, что продавец перехватил инициативу и продажи продолжатся? По фунту на предыдущем анализе я показывал вам, что цена будет двигаться вниз, то есть к нижнему уровню в районе 1.2850, и на данный момент цена уже пришла к данному уровню, здесь же находится и разворотная зона, но... А, смущает лишь тот момент что нет абсолютно никакой реакции покупателя то есть если бы здесь действительно были была сделана большая заинтересованность в ценовом разброте и заинтересованность покупателей а, в движении цены вверх мы бы уже получили данную реакцию вот но я считаю что потенциал роста очень ограничены максимум вот, допустимый уровень 1.19.20 и то не факт что цена сейчас туда даже дойдет возможно прямо с текущих обалисов либо же максимально возможный потенциал роста это Возможен только лишь к рейтинговому объему, который находится в районе 1.29.90. Но все же с большей долей вероятности цена будет двигаться к уровню 1.26.40. Поэтому э, я рекомендую рассматривать именно продажи по фунту с дальнейшим снижением цены в район 1.26.40. По фунту стерлингов. Смотрите, ребят, ситуация точно такая же, что была неделю назад, полторы недели. Я бы вам порекомендовал дождаться выхода из данного флета либо наверх, и тогда мы ищем при ретесте верхней границы покупки уровень 1.2920-1.2934. Потенциальные цели это у нас под контракта практически 1.30, либо верхняя граница это 1.3040. Если цена у нас выходит вниз, то при ретесте уровней 1.2846, 1.2857 я бы рекомендовал отсюда вставать в продаже с единственной целью 1.2771. Такая рекомендация по фунту стерлингов на ближайшую неделю. Инициатива от продавца, безусловно, есть. Она достаточно большая и сильная, но вот что стоит отметить. Первое, да, у нас здесь такая расширяющаяся формация, просто жуткая вещь для трейдера, когда каждый раз хай обновляется и можно столько настопориться. Здесь сейчас в моменте открытый интерес растет, и это видно в том числе и по рыночному профилю, который достаточно быстро резко здесь подрастает. Поэтому я закладываю здесь два варианта развития. Первый из них это инициатива вверх, то есть из этого объема, и тогда мы будем с вами в диапазон 129 29 21 30 20 да, и м -м, работать внутри этого флета вот либо второй сценарий инициатива вниз и тогда поехали по нашим дальнейшим целям которые можно в принципе ждать это 128 15 127 80 и самое позитивное 127 10 о покупках каких-то не думаем вообще в принципе до тех пор пока цена не окажется выше чем 1 30, 80 Канадский доллар начал показывать присутствие покупателя. Можно ли рассматривать зону поддержки, выделенную на графике, для поиска покупок? Канадский доллар вслед за ростом нефти на данный момент растет. Что касается точки входа, хорошей качественной нету, стоит подождать. Что же касается цели, она в принципе видна и ясна. То есть обращайте же ваше внимание на эту лимитку ярко выражены и как раз вот данная область цена у нас идет данная область это у нас 0.8 хорошее круглое число, которое неоднократно пытался пытался канадский доллар у нас преодолеть а также это динамический уровень поэтому что остается по канадскому доллару дождаться качественного входа с целью 0.79 845 либо 0.8 в данной области я бы рекомендовал продажи прикрывать при Наличие подтверждения хорошего дополнительного, а также при падении нефти с этой, точки, э, с этой области я бы рекомендовал всем входить в продажу. Что касается потенциальных целей, я думаю, вполне сюда цена может вернуться. Это у нас область э, 0.78.915. А, да, действительно, канадский доллар немножечко стал удивлять, но что более важно, да, он прошел в этом снижении, скажем так, достаточно крупный и большой объем, прошел он очень быстро, резво. Это действительно очень хорошая инициатива именно покупателя, Поэтому, да, можно присматриваться к покупкам, хоть это не самое классное, потому что здесь разворотная модель, но стоит ждать какого-то отката. Лучше покупать с 079 0.79.10 и а, вот с таким вот скопом. Может быть, даже чуть глубже мы по фа факту с вами зайдем 0.78. 74 то есть да и попробует прогуляться до вот этого накопления до 180 по канадскому доллару безусловно сейчас ситуация гораздо больше выглядит по фьючерсу на покупке чем на продаже Почему? потому что уровень который для меня являлся ключевым 070 9.07. Он был четко пробит вверх. Было сделано очень красивое проталкивание. В дальнейшем тестирование часовой зоны покупателей, откуда я тоже лично покупал. Снова движение вверх. Сейчас я ожидаю, что произойдет новое движение вниз, опять-таки, в рамках коррекции. То есть, максимально допустимый уровень снижения находится в районе того же уровня 0.75. 907 и отсюда снова движение вверх на пробой ключевого экстремума в районе 08062 то есть приоритет здесь уже выставлен именно на на покупке ключевые экстремумы для этого для подтверждения уже были пробиты. Можно ли считать, что после возврата за пробитый уровень на золоте инициативу перехватил продавец и снижение будет продолжаться? На золоте в какой-то степени, да, возможно, инициативу уже за продавцом и поэтому можно попробовать запрыгнуть быстро, дождать какого-то там отката, и с равен, там, 1298 пробовать действительно продавать. Но более консервативный подход нужно ждать, когда мы увидим смену задела. Это ä, произойдет, если мы пройдем вот это накопление, то есть если цена окажется ниже, чем 1273. Поэтому, проходя 1273, уже можно говорить, развить нисходящей нисходящие тенденции, работать там 1265, 1250. До этого момента все это может просто-напросто застрять во флете, и продажа будет вообще крайне невыгодна на хаях восходящего тренда. Безусловно, по золоту на самом хае прекрасно видно, что была сделана кульминация. То есть, крупный вертикальный объем на окончании движения и первичная реакция вниз. А как быть в подобных случаях? Если говорить уже о более крупных таймфреймах, то лучше всего дождаться сигнала продолжения. То есть, чтобы цена пробила данную небольшую проторговку. И затем в дальнейшем можно отсюда будет абсолютно спокойно продавать. Либо же, если будет плавное, медленное снижение цены, с небольшим пробитием предыдущих минимумов и при этом с глубокими коррекциями вверх, тогда я бы, конечно же, рекомендовал от уровня 1280 долларов за унцию все же покупать с пробоем с дальнейшим потенциалом пробоя уровня 1315. Если же данный уровень цена сможет пройти импульсом, тогда у нас сверху появится просто идеальная зона продавцов и с дальнейшим потенциалом движение как минимум к уровню 1256 долларов за унцию. Что касается золота, смотрите, данный рост основан на панике, которая происходит в Европе, на терактах, и золото растет, в принципе, вопреки росту курса доллара. На данный момент сформирована разворотная модель фикс-префикс, она достаточно качественная, и есть все основания полагать, что из данной области, этот ценовый уровень 12.95, 12.98, мы можем искать точку на разворот в что касается основной цели, это уровень 12.78.50 и поцконтракт 12.75. Здесь, я думаю, цена вполне может остановиться. Фьючерс на нефть тестирует крупный объем контракта и консолидацию, которые выделены на графике. Что должно произойти для возобновления продаж? Или покупатель силен и рост будет продолжаться? По нефти на данный момент я считаю что покупатель был достаточно силен смог сделать проталкивание вверх и сейчас а, цена застопорилась в зоне крупного профильного объема а, безусловно с подобной зон как правило в 90% случаев у нас действительно происходят отскоки но здесь нужно очень внимательно смотреть на то каким именно образом будет данный отскок сделать то есть если он будет носить в себе больше а, такой спокойный коррекционный характер то есть не будет резких импульсных движений вниз тогда безусловно приоритет движения будет направлен по направлению вверх то есть коррекция к уровню 48 долларов за баррель и затем движение вверх на пробой уровня 50 45 если же уровень 48 долларов за баррель будет пробит резко импульсом тогда я считаю что ближайшая локальная поддержка она точно не выстоит и тогда уже будет дальнейшее снижение к уровню 45 40 на данный момент Нефть вошла в ту зону, откуда вышла неделю назад. В принципе, цена вполне может здесь остановиться. Наиболее интересные точки на развороты это динамический левел 49.15 и под данной области проторговки 49.40. От этих ценовых уровней я бы посоветовал вам искать продажи с целью 48.18-47.90 на ближайшую неделю. Ситуация на нефти, конечно, достаточно тяжелая. Во-первых, есть признаки того, что покупатель силен, потому что был некий объем, из него уверенный импульс. Но перед этим был тест, с которого полетели тоже, на самом деле, очень уверенно. Обычно такая конструкция говорит о силе покупателя. Ну, покупать сейчас, блин, страшно, потому что все это находится дело действительно большой-большой консолидации. Поэтому каким-то там лангам уже можно говорить после того, как пробьем 50-40, если, конечно, пробьем. Можно привязаться э, к цене от 40, 48 ровно потому что здесь их обновили и кластера немножечко вышли поэтому какой-то степени тест этой зоны ну, можно попробовать откупить и попробовать прокатиться хотя бы до 49 50 если даст если покупатель сильный то ниже чем 48 в принципе не должны завалиться и эта идея может выстрелить Мы видим, что фьючерс на индекс S&P 500 торгуется между двумя объемами в зонах, отмеченных на графике. Можно ли ожидать отскок от поддержки и что мы для этого должны увидеть? ФРС заявила о планах изъять из рынка 3,5 триллиона долларов. Все, что они напечатали начиная с 2008 года, это значит, что эпоха дешевого доллара подходит к концу и индекс начинает значительную коррекцию. Что касается текущей ситуации я бы порекомендовал дождаться коррекции к ценовому уровню 2435, Максимум 24.47 и с этих уровней искать продажи. Что касается цели на ближайшую неделю, наиболее логичная цель это круглый уровень 2400. И вполне возможно, что цена может сходить ниже к данному динамическому подсу. Это уровень 23.90-23.86. Это что касается индекса S&P 500. Нарисовавшийся на индексе flat на самом деле очень интересен и продавец здесь возможно проявляет свою инициативу, потому что есть объем, он достаточно большой, есть ложный пробой с этого объема, есть его импульс, есть его тест и сейчас мы с вами прямо вниз. Когда можно будет рассматривать покупки? Ну, стоит внимание обратить на вот этот набор кластеров, который ограничивается 2444 и если продавец слабый, то он пустит цену выше. И только пробив 2444 4, uh, уже можно говорить о каких-то там лонгах и работу во флете в боковике до этого момента покупать считаю опасно потому что продавец может оказаться очень сильным и полететь вниз можем очень сильно я считаю, что по индексу S&P500 движение вниз носит в себе больше коррекционный характер почему? Uh, потому что обратите внимание как цена двигалась вверх на показания крупных вертикальных объемов вверху то есть появление данного объема и какой свечи он со соответствовал Движение вниз, отскок с небольшим перехаем, дальнейшая реакция вниз. Соответственно, появление еще одного крупного вертикального объема, затем небольшая инерция, снова разворот. Сейчас смотрим, появление крупного вертикального объема, произошла дальше остановка, снова крупный вертикальный и в дальнейшем цена уже минимум не пробивает. Плюс ко всему, на данный момент цена находится в диапазоне предыдущего июльского месячного депока. Вот Все это месте нам дает понимание того, что сейчас она находится на достаточно сильной поддержке и а, плюс ко всему, если внимательно просмотреть весь предыдущий сегмент, который был сформирован э, от накопления, вот вы можете его увидеть, он достаточно размашистый, при этом по времени формирования он занял приблизительно полтора месяца. Вот, соответственно, чтобы подобный объем э, и накопление цена могла пробить, то потребуется также достаточно большое количество времени. Я считаю, что сейчас цена пока что этого сделать еще не способна. Вот, поэтому я больше склоняюсь к дальнейшему росту, причем росту к локальным пред, предыдущем локальным максимум в районе приблизительно 2470 и возможно движение на перехай в район 2500 На тесте экстремума, который выделен на графике, мы получили агрессивную реакцию продавца. Это первые признаки продаж или продавца в рынке пока еще нет. На тесте экстрема вышел большой объем, но это, скорее всего, участники рынка, которые нервно купили, собственно говоря, на самых хаях. После этого обычно происходит откат, что, мы, собственно говоря, и видели, но ниже, чем 91-300 он быть не должен, потому что здесь очень интересный объем есть, который должен держать. А пока все, в принципе, читится за объемом покупателя, поэтому структура тренда восходящая, и можно ждать обновления хая вот этого 92-150, потом откат, и дальше, дальше можно брать уже по риск-профиту. Ну и, в принципе, самая позитивная цель – это 93 620 из исторического, из истории взятые объемы. Если внимательно присмотреться к YEN, то мы можем увидеть, что на тесте уровня было сделано очень красивое точечное крупное вливание как по кластерам, так и по ленте принтов с перекосом по бидам. И при этом сразу же вы должны обращать внимание на то, как прошла дальнейшая реакция. То есть, если было бы продолжение движения вниз, после отскока, то тогда можно было бы действительно говорить о том, что да, на рынке находится действительно крупный продавец и в дальнейшем цена будет падать, но в данной ситуации а, мы, мы видим, что небольшой перехай был, сноустопов произошел, произошли также точечные вливания частично на продажи, но по большей части, судя по реакции, это были не более чем фиксации. Поэтому я считаю, что цена может разве что сделать небольшую коррекцию вниз и после этого продолжить свое движение вверх. В качестве ключевой цели для фиксации покупок я считаю уровень 00.93.24, то есть верхний уровень. Первый уровень цена с большей долей вероятности пройдет, а вот более ключевой уровень, действительно, где будет начинаться серьезная уже борьба между покупателями и продавцами, это следующий уровень 00.93.24. По иене в пятницу мы наблюдали снятие большого количества стопов, в данном случае 1250 контрактов и агрессивную реакцию продавца. На данный момент цена тестирует середину данной области, я думаю с этих цен мы можем искать продажи. Что касается целей, смотрите, основные цели два динамических паца это ценовой уровень. 91, 300, и непосредственно 9450. Что касается подтверждения движения вниз, опять же таки это решение ФРС о сокращении денежной массы доллара. Опять же таки, чем меньше долларов, тем он дороже. Вот, поэтому на ближайшую неделю, я думаю, эти две цели мы с легкостью возьмем. Что касается дальнейшего движения, вполне допуская, оно может быть, но уже Скорее всего, в сентябре. Спасибо за интересные и развернутые ответы. Обязательно будем следить за развитием ваших сценариев вместе с нашими подписчиками. Мы надеемся, вам понравилось видео. Если оно было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под видео и не забывайте задавать вопросы в комментариях. Остальная полезная информация находится под видео в описании. До встречи в следующих видео.